Я ничего такого не делаю плохого Солнце на самом всякой, деле. Всякой. Я не убил Хотя ни одного. Ну, ни одного безоружного человека. Все, Изначально безоружного. Но... Красава.